Если желаете путешествовать далеко и быстро, то отправляйтесь в путешествие налегке. Выбросьте зависть, ревность, злобу и страхи. Если вы можете наугад в полной темноте пробраться к собственной кровати, ни разу не ушибившись, значит пора путешествовать. Настоящее путешествие состоит не в том, чтобы увидеть новые пейзажи, а в том, чтобы обрести новый взгляд на жизнь. Для меня путешествие – это тройной восторг, предвкушение, представление и воспоминания. Познание стран мира, украшение пищи человеческих умов.